Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В этом обзоре мы познакомим вас с клинкерной плиткой от польской фабрики Парадиш, коллекция Скандиана. Всех поклонников эстетичного и изысканного стиля, в дизайне интерьеров и экстерьеров, польский производитель Парадиш решил порадовать особенной коллекцией клинкерной плитки Скандиана. Слово «особенно» здесь употреблено не просто так, ведь использование клинкера в интерьере позволит вам почувствовать себя гостем одного из самых известных античных городов, который находится на севере Италии. Он славится наличием древнего песчаника, а также никогда не угасающим ароматом свежесваренного кофе. Именно эти две особенности в полной мере передает коллекция плитки. Так матовые плитки прекрасно имитируют вид поверхности камня, который давно пребывает под итальянским палящим солнцем. При этом подобную текстуру передают как самые мелкие элементы коллекции размером 8 на 30 см, так и крупные плитки в формате 30 на 60 см. Применение плитки дает довольно интересный эффект имитации скалы. Тональные узоры в комбинации отлично дополняют друг друга, поэтому их можно сопоставлять в различных вариациях. Добавить оригинальности интерьеру можно при помощи фуги, которая выполнена в неправильной форме, характерной для средиземноморского камня. Изготовлена вся продукция из коллекции скандиана и тугоплавкой глины, что говорит о высокой износостойкости, а также возможности переносить даже довольно низкие минусовые температуры. Именно благодаря такой особенности клинкер можно использовать для оформления экстерьеров с учетом отечественных экстремальных погодных условий в зимнее время года. Учитывая важность безопасности использования плитки, польский производитель предусмотрительно оснастил ее антискользящим покрытием, которое предотвращает риск падений. Также клинкер отличается высоким показателем гипоаллергенности, что крайне важно для людей, страдающих аллергией. Благодаря применению патентованных формул, материалов для производства, конечный результат отличается высоким уровнем адгезии, что предотвращает возникновение плесени и вредных грибковых организмов. Этот фактор является ключевым, когда заходит речь об использовании плитки для обустройства ванных комнат, а также укладки ее в местах, которые отличаются высоким уровнем влажности. Совсем не случайно производитель остановился на широком диапазоне форматов плитки, ведь это необходимо для того, чтобы покупатель имел возможность обустраивать пространство разных габаритов. Для более тщательной проработки деталей существует плитка формата 10 на 20 см, а для укладки в больших пространствах 30 на 60 см. Используются клинкер из коллекции Скандиана как для укладки на пол, так и для фасадной облицовки. Кроме того, в коллекции присутствуют ступени, что дает возможность создать цельный внешний вид всего пространства. К слову, использовать для обустройства можно плитку разных цветов, поскольку она выполнена в одном стиле. Это открывает возможности для интересных экспериментов. Особенно эффектно смотрится сочетание светлых и шоколадных оттенков, которое может быть использовано для создания таких стилей, как. Эклектика, Ампир, Лофт, Кич. Интернет-магазин Керамис является авторизованным дилером торговой марки Парадиш. А значит, у нас вы гарантированно можете приобрести качественную продукцию бренда по самой выгодной цене. Заходите на наш сайт и покупайте сертифицированную плитку Парадиш. С вами был интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, делитесь видео с друзьями.